Привет, мой друг, с тобой Рэнди Влад, и у меня к тебе вопрос. Качаешь ли ты свои ноги? Если нет, то ты упускаешь целую кучу возможностей, о которых я тебе сегодня расскажу. И после этого видео ты сто процентов изменишь свое мнение о том, что нужно тренировать ноги. И никогда в своей жизни больше не пропустишь этот день в тренажерном зале. Поехали! Когда я был чуть-чуть поменьше, я тоже постоянно пропускал этот день, не тренировался и не приседал со штангой. Считал, что ноги – это самая неважная часть, и лучше я покачаю бицепсы, грудь, пресс. Но ни в коем случае не ноги. Но спустя некоторое время, спустя осмышления и года, я понял, что ноги – это очень важная часть в тренировочном процессе. И если ты хочешь – Накачать что-то, то ноги это первое, что ты должен хотеть накачать. И сегодня я тебе об этом расскажу и докажу. Ответь мне на один вопрос. Слышал ли ты когда-нибудь такую поговорку, что если ты хочешь накачать бицепс, то сначала накачай ноги. И эта поговорка 100% правдивая. А знаете почему? Потому что в ногах содержится мужской тестостерон. А тестостерон непосредственно участвует в росте наших мышечных клеток. В росте Наших бицепсов, предплечев и остальных мышц, которые мы хотим накачать. И чтобы получить этот заветный тестостерон, который мы можем получить, мы должны прокачивать наши ноги. Как часто можно тренировать ноги? Ноги желательно тренировать один раз в неделю, да так, чтобы ты их прям убивал. Так, чтобы ты прям чувствовал прилыв крови в твоих ногах. Чтобы ты... Не мог, блин, идти с тренировки, ты просто полз или же тебя уносили на катушках. Так должно быть, потому что ноги это большая мышца и ты должен нереально сильно уставать, когда ты качаешь ноги. Просто задумайся о том, реально, это огромная мышца, которая содержит почти весь твой вес, твоего тела, и ты должен ее убивать. Ну а также, я хочу тебе рассказать об одном плюсе, который ты получишь, если начнешь тренировать ноги. Задумайся, если ты будешь тренировать ноги, то это значит, что мышцы на ногах у тебя будут расти. А еще это значит, что твой вес тоже будет расти, потому что в ногах содержится очень много килограмм. Очень много. Вот представьте себе тело человека, где две огромные ноги. Эти ноги будут весить больше всего. Мне кажется, что нижняя часть тела, то есть ноги, весит примерно так же, как верхняя часть тела. Но в верхней части тела есть органы, которые нельзя увеличивать, а ноги мы можем увеличить вдоль и поперек. Поэтому, чтобы стать больше, чтобы набрать массу, ты должен использовать ноги. Должен их тренировать, и если ты начнешь их тренировать, то реально, друг, ты заметишь, что твои ноги очень сильно выросли. Какими упражнениями лучше тренировать ноги? Для начала ты можешь использовать многоповторки в приседаниях, да это тоже будет эффективно работать на них, ты можешь приседать по 30-40-50 раз и тогда твои ноги начнут расти. Когда ты начинаешь приседать больше 50 раз, старайся приседать на одной ноге, если ты не можешь приседать на одной ноге, то старайся приседать возле шведской стенки возле маленького турника. А также, если у тебя есть тренажерный зал, то Приседай со штангой. У меня рекорд 100 килограмм на один раз присесть со штангой. А какой рекорд у тебя напиши в комментарии, если ты когда-нибудь приседал со штангой. Также можешь делать как машину. И подъемы на икры. Не обязательно даже можно делать подъемы на икры в зале. Их можно делать где хочешь. Ну что, друг, я надеюсь, что после этого видео ты переосмыслишь свое отношение к тренировкам наших ног. И начнешь их тренировать каждый день. Ну, не каждый день. Раз в неделю, да. Правильно их тренировать раз в неделю. Но, если хочется, можешь их тренировать раз в 6 дней. Это можно. Ставь лайк, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик. Оставляй комментарий и подписывайся на мой инстаграм. С тобой был твой Ренди Влад, а на инстаграм тут -то точно подпишись. Всем бай-бай.